Игорь Витальевич Сахаров. Человек, сочетающий себе дар педагога и художника. Он научил Ольгу держать кисть и смешивать краски. Наши аплодисменты. Я, уважаемые гости, хотел бы поздравить нашу прекрасную Ольгу с днем рождения и юбилеем. И, конечно же, не только прекрасных женщин, но и вдохновенного художника. Очень талантливого очень рад, что, что я каким-то образом э, участвовал в ее судьбе. Вот. И, и настолько меня поразил ее э, пыл творческий, что я понял, что моим ученикам, среди которых есть очень много, может быть, не равных, но тоже стремящихся к подобному успеху, что я начал... Э, Сформировал, сформулировал свое обучение как э, институт а в, и, и в этом институте первый диплом у нас уже более 100 уроков наверное первый диплом будет именно Ольгин вот и я с удовольствием его вручаю авторский диплом художника Сахарова Известный так известно пожалуйста Она как мне показалась очень местная и неплохо. Хотя, конечно, работает. Потому что действительно, если бы он меня не научил правильно работать, смешивать краски и держать кисть в руках, возможно, этого бы всего и не состоялось. Yeah. <laughs>